Здравствуйте друзья, сегодня я познакомлю вас с очень необычным сортом рябины сорборонья ликерная, которая отобрана в 1905 году мичуриным в результате целенаправленного скрещивания рябины обыкновенной соронии черноплодной. Она получила название рябина ликерная, дерево с разряженной шаровидной кроной, высотой 3-5 метров и простыми листьями. Цветет в мае, соцветия белые, щитковидное. Плоды и сине-черные яблочки отличаются пряно-сладким вкусом, без рябиновой горечи, пригодны для переработки, особенно хороши в наливке. Что я делаю с сорбороньей, готовлю варенье, оно напоминает по внешнему виду вишневое, вкус терпкий, кисло-сладкий, замораживаю ягоды и высушиваю, делаю зимой витаминный, очень полезный напиток, настаиваю в термосе, вместе с шиповником, малиной и черникой. Ягода очень полезна людям с повышенным давлением, особая значимость ее при сахарном диабете второго типа. Но не стоит забывать, что этот сорт рябины, как и арония черноплодная, повышают свертываемость крови, поэтому людям склонным к тромбозам ее употреблять надо с осторожностью. Рябина является источником витамина С, регулирует обменные процессы, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, не вызывает запоры. Мы делаем прекрасную наливку из нее. Рецепт, который я расскажу в последующих видеообзорах. Спасибо, что были со мной. Теплые очаровательные осени и с наступлением бабьего лета. Отличных заготовок всем. Доброго здоровья!